Всем привет, с вами Анастасия Мадейра и канал Секреты роскошных волос. Сегодня мы с вами посмотрим смешные и не очень видеоролики в сети на тему волос. Давайте начинать, я думаю, будет интересно. Первые видеоролики о индийском массаже головы. Помните, я говорила, поскольку важно делать себе такой хороший массаж головы. Так вот, посмотрите, что делают индийские мастера, их массаж. Я думаю, что не каждый из нас выдерживал такой массажик, но хорошее движение, что-то можно взять на заметку похлопывание можно по моему сотрясение мозга себе заработать от таких вот движений говорят что лучше подстригать кончики волос именно горячими ножницами кончики будут выглядеть лучше и не так быстро станут опять сеченными так вот посмотрите пожалуйста также индийские мастера они смотрят так на все руки да у нас как-то не круто используют технику это конечно не совсем горячие ножницы что-то более интересное Как же там, наверное, курица воняет. Следующее видео о девушках, которые сами себе отстригают челку. Каждый из вас в школе. Ну, не знаю, я, например, точно пыталась себе подстричь челку, и говорят, что нужно как-то вот так вот завертеть, и потом его отрезать там, где вам нужно. Никогда так не делайте, потому что линия никогда не бывает ровная, Она всегда вот такая... И это, конечно, выглядит ужасно. Но посмотрите, как с этим справляется этот мужчина. Явно ему все ни по чем. То есть у него реально круто получается. И я бы к нему бы сходила и, по крайней мере, хотела бы это увидеть. Потому что он просто мастерски знает свои волосы, знает, как они у него там растут. И Знает, как пользоваться своими руками Мне кажется, что это просто какое-то миракл, Какое-то чудо реальное Если у вас был опыт стрижки самому себе печально или не очень Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях Будет интересно почитать Следующий ролик, конечно, вызывает чувство Такое недоумение и отвращение Потому что посмотрите, что происходит Девочка пытается съесть початок кукурузы Надетой на дрель я очень рада хотя бы тому, что она не выбила себе все зубы. Так уверенно старается, да, пытается это проглотить эту кукурузу. И случайно попадают волосы ее шикарные в вот этот вот вертел, и она остается без куска волос. Посмотрите на ее реакцию. Она причем делает такое лицо, как будто бы она, ну ей даже не больно. Она просто шокирована, так потрогала. Я не понимаю. Я даже сначала подумала, может быть, это у нее парик слетел а не волосы. Если бы представить, что я бы тоже захотела съесть кукурузный початок с дрели, хотя я такое не могу себе представить, и вырвалась бы значительная часть моих волос, как бы я себя вела. Неужели вот так? О, о, о. Я бы орала на квартиру. В одном из следующих видео я расскажу вам, как правильно пользоваться термозащитой, чтобы выпрямлять волосы без вреда. И как, кстати, можно сделать термозащиту и самому, не обязательно покупать ее в магазине. В общем, подписывайтесь на канал Секреты Роскошных Волос, и я вас жду в следующих видео. Всего вам самого хорошего, пока-пока!